29 мая после перерыва, длившегося более полугода, в Дагопилсе вновь пройдет базарчик на улице Ригас и блошиный рынок в Дагопилской крепости. Оба они будут организованы, соблюдая строгие меры эпидемиологической безопасности. Базарчики на улице Ригас, которые за время своего существования стали очень популярными как среди покупателей, так и среди торговцев, порой собирали свыше 100 коммерсантов не только из разных уголков Латвии, но и из соседних стран. В последнем октябрьском мероприятии, отмененном из-за обострения пандемии, также планировало принять участие несколько десятков торговцев. Часть из них смогут сделать это сейчас. Майский базарчик, который пройдет с 10 до 16.00, по объективным причинам не будет таким масштабным, как обычно. В нем примут участие только местные латвийские коммерсанты, а торговые места будут расположены в соответствии с регулирующими нормативными актами. Тем не менее, ассортимент предлагаемой продукции будет достаточно разнообразен. Можно будет приобрести сельскохозяйственные товары, саженцы, изделия ремесленников, одеяла, подушки, одежду, галантерию, выпечку, мясные изделия, чаи, вина, сыры, восточные сладости и многие другие лакомства и предметы быта. Ценители старинные раритетов, в этот же день смогут отправиться в крепость, где с 10 до 14.00 будет работать Блошиный рынок. Место проведения остается прежним – площадку у Белой Лошади. Здесь все также будет организовано согласно эпидемиологическим правилам. Товары смогут предложить 20 торговцев, рассредоточенных друг от друга на расстоянии нескольких несколько метров. Все посетители и торговцы на базарчике улицы Ригас и Блошиным рынке должны строго соблюдать дистанцию и носить маски. Посещать места торговли просит тех, кто сознательно желает совершать покупки, а не праздно провести свободное время. Поток людей и соблюдение правил будет контролировать полиция самоправления. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугубовской городской думы.